Здравствуйте! Мы только что говорили обо мне. 啊, 啊, какой же результат дает наш геоэнергомассажер? Мне дам лекцию, я бы хотела пригласить здесь сидящих, у кого есть а, периартрит. Это воспаление птичевого сустава. Кто хочет... кто хочет подняться, попробовать на себе, да. давайте мы посмотрим, что же это за чудо биоэнергомассажер. Да. Вначале мы еще пригласим а, человека, который будет делать этот а, чудесный массаж. Чтобы человек подготовился. Наша. Я же наша. Я же наша. Я Я 先先看。多活期的，上海姐姐啊。我们为什么要上来这么多朋友？我们从中挑选。Давайте как говорится, почему же нам мы сейчас будем выбирать кого-нибудь из.啊。我们是邀请没有体验过的。我们感受一下。啊，我想请问，我们这三个朋友是不是肩周疼痛的？ вы у вас есть воспалительный процесс, в вы вы будете массаж У вас да, болит. болит? Поднимите, пожалуйста, руку. Заведите руку за спину. Да, это уже серьезно. Сколько то у вас уже болит по продолжительность? Сколько лет? Шоу нет. А, двадцать лет, двадцать это у нее не такая легкая степень, да? Заведите руки тоже. А давайте на первый из двоих кого-нибудь я оставим на сцене. Первый, да? В будущем году у вас будет возможность завтра. Завтра. Завтра-завтра. Давайте-ка мы немножко поразмышляем и подумаем, что же э, за продукт такой биоэнергомассажер. А Наш биоэнергомассажер уже находится в 88 странах. И большим эффектом она справляется, справляется с проблемами. С помощью этого аппарата многие семьи получили здоровье. Я, говоря о здоровье, я знаю, что все наши здесь сидящие люди, да, присутствующие, э, хотят иметь хорошее здоровье. Почему же БМ э, такой большую пользу приносит людям? Здесь есть Бывают руки, ноги, холодные. Поднимите, пожалуйста, руки. Много, а? Поднимите, Есть руки. Теперь посмотрите, ка пожалуйста, в это место у вас холодно? Десять шейный а, позвонок. Нет? Вы знаете, почему у вас руки и ноги холодные бывают, и вот это место, где обычно шишка богача, да, и морщий на позвонок, очень холодное. Почему эти три места бывают холодные? Еще многие многие чувствуют, что там, где под, лопаточная область, да, посередине очень иногда бывает чуть тяжесть такая. Я сейчас вам скажу, почему у вас это так бывает, потому что свежая кровь не достигает до этих мест, поэтому эти места обычно холодными бывают. Почему же они не доходят? Потому что есть непроходимость. Это означает, что у нас же есть энергетические каналы, да? По этим каналам, где-то какой-то канал, есть непроходимость, и э, энергия Ц, которая тянет за собой э, свежую кровь, да, не доходит до этого места. А здесь есть среди присутствующих, у кого есть бессонница. А, Главное боль и мигрень у кого бывает. Да, очень много. Почему? Почему? Это означает, у которых есть эти проявления, что нарушился баланс инь и янь. Почему же нарушился этот баланс? Одна и та же причина, потому что у нас есть непроходимость в каком-либо канале. И если вы чувствуете, где-то у вас есть в вашем теле холод в каком-то месте или боль, это значит до того места не доходит кровь. Что же, что за каналы такие, да, что за каналы такие, по которым движется энергия ЦИ, которая тянет за собой жидкость, кровь, это есть меридианы ваши. Многие не знают, что, что, знаю, что, что, знаю, что, что же такое меридиан. Мы все кушали да, когда мы очищаем мандарин, мы смотрим, там есть такие белые прожилочки, да, ниточки такие. Вот это и есть э, э, наши меридианы, то есть они у нас невидимы. Да? Но хотя и они невидимы, да, но они у нас есть. И там, где есть непроходимость меридиану, да, там есть боль. И начинаются такие проявления, как бессонница, мигрени и снижение памяти. И когда мы встречаемся с такими проявлениями, то что мы делаем, начинаем искать, как же от них избавиться. Да, и находим такие способы, допустим, как это моксотерапия, баночная терапия, иглотерапия и массажи классические. И некоторые идут в аптеку, да, покупать лекарства. <中文><中文> и когда у нас есть бессонница, мы идем в аптеку и покупаем снотворное. 去买止痛的药。И когда у нас где-то что-то болит, допустим, шея, плечо или колено, да, мы идем туже самую аптеку и начинаем по нем покупать обезболивающие。但是这两种药物直接伤害了我们的心脏。Эти, но эти два лекарства, да, они очень вредны для нашего сердца。就像止痛的药，吃了止痛的药，它只是麻痹我们的神经，让我们感觉不到疼痛，其实疼痛还是存在的。 Э, допустим, возьмем обезболивающий препарат, да, э, когда мы принимаем его, у нас боль проходит, но это не означает, что он что, исчез, он остается в нашем теле, потому что это лекарство, оно купирует, да, э, наши нервы. Э, допустим, мы, когда мы делаем большую операцию, да, э, нам не, Допустим, полностью, да, человек не чувствует, как бы вырубает, да, и то же самое. Да. Так, и боль там же есть, остается в теле. Но вы только это не чувствуете. Поэтому все обезболивающие лекарства, они вредят нашему сердцу и я зачедарок она имеет очень хороший эффект. Он имеет очень хороший эффект, допустим, предупреждать многие заболевания и как бы помогать всем да, проблемам, которые есть в данный момент. В каком-то заболевании, при каком-то заболевании. 雖然这些, 真究, 真究, 真究, 真究, 真究, 真究, 我们有作用, 呃, и многие, когда прибегают к таким традиционным способам, 啊, допустим, излечения, да, они тоже вредны, бывают И к тому же вот этим приемам очень трудно обучиться, это тоже искусство. 那么, 我们得听到都... А, давайте возьмем наш биоэнергомассажер. А этот массажер включил в себя все эти методы, вышеуказанные, которые мы сейчас только что перечислили. С помощью простых а, приемов массажа, да, мы можем пробивать все наши меридианы, чтобы энергия, ци, и кровь хорошо двигалась, а, циркулировала по нашему телу. А, и очищаем наши все меридианы. А, а, а, а, а. Таким образом у нас повышается циркуляция крови. 各位, 哦, здесь сидящие, есть те, 呃, которые не мылись один год? Есть такие? Нет. Нет. А есть такие, которые месяц не мылись? Нет. Почему же я так спрашиваю? не а вы, мы, вы очищали нет, мыли или нет все ваши внутренние органы? Если у нас кожа да, загрязняется, мы с помощью воды очищаем. 啊, если у нас, допустим, загрязнение все внутренние органы, есть токсины и шлаки. Неужели? С помощью чего же мы можем их очистить? 是不是, yeah. Не с помощью не свежей крови, да, которая повышает циркуляцию, повышением дает быстрый метаболизм, <coughs> и вывод токсинов идет быстрее. <coughs> <coughs> И таким образом мы что делаем? Повышаем метаболизм, обмен веществ. Таким образом, мы очищаем все наши внутренние органы с помощью нашей Если у нас загрязняется кожа, да, мы это видим. Но если наши внутренние органы загрязняются, мы это не видим. Но. Они выходят через наши поры, да, в виде пигментных пятен. Если только вы увидите, что на вашей коже да, появились пигментные пятна, черные точечки или какие-нибудь прыщики, это означает, что что у вас? Идет загрязнение внутренних органов. Бэм, он пробивает все меридианы, да, с таким способом 呃, идет доступ для движения 呃, энергии ци и крови. Таким образом, Бэм активизирует все наши клеточки. И таким образом выводят токсины из нашего организма. И таким же образом он приводит в баланс и янь. Если же нарушается баланс и янь, то что у нас? Опять закупориваются все наши меридианы. О, здесь сидящих есть сидящий нет у которых выпадают волосы. Okay. Поднимите okay. То, okay. Что, это означает, что у вас okay. что движение энергии циркулирует. плохо все, И все, кто имеет такие симптомы, могут с помощью все, да, помочь себе. Okay. У нас очень много 呃, примеров таких. 嗯, 就像我一樣的, 嗯, 我平常, 嗯, допустим, возьмем меня. Я очень часто выезжаю в командировки. 嗯, 而那是, 呃, Россия 整个, очень много. Очень много бывает разницы в часовые пояса, да, разница бывает. И когда вот эти перелеты, поезда, да, когда командировках у меня бывает, у меня, естественно, тоже нарушается баланс и и янь. Я чувствую, что во всем теле это, есть ламота. И потом я обращаюсь к нашим массажистам, и они мне делают массаж. И когда массажист проводит перчатками по моей спине, я чувствую, как движение крови идет так же, как ее руки массажиста. И через 10 минут я чувствую, как тепло развивается по всему телу. И, допустим, сейчас зима, да, когда мы выходим на улицу, мы чувствуем этот э, холод, который что проникает в наш организм. И есть у меня то, э, с помощью этих же перчаток, я э, кладу их между, э, в область подмышечных паден, и начинаю 呃, рассеивать этот холод из своего организма. И я чувствую как этот холод выходит из рук, из моего тела и рассеивается. Почему же его нужно рассеять, если его этот холод, который, порцию холода, который получила, да, нужно обязательно рассеять, иначе этот холод останется в организме. Давайте мы посмотрим здесь на слайдах после этого массажа, какие есть эффекты. Какой эффект? Многие у меня спрашивают, допустим, подходит ко мне и спрашивают, у меня вот сейчас такое тело, да, такое заболевание, через сколько сеансов уже будет улучшение. Я на все сто вам могу сказать, что один сеанс этого уже достаточно будет. Вы уже почувствуете облегчение. Потому и один сеанс Бэрмада приравнится 10 классическим массажем. Это как будто бы мы пробежали 6 километров. И здесь у нас есть сидящие, которые у нас прошли продвинутый курс. Там есть такая метод коррекции да, фигуры, с помощью одного только сеанса можно минимум снизить на 3 см, да, уменьшится и, и самый максимальный это на 15 см, и, и, к, тому, и к тому же можно вывести токсины из организма, того, токсин, и как же мы эти токсины увидим, мы да. их можем увидеть на своих перчатках, да, на тех перчатках, на, с помощью которых вам делали массаж. И я сто процентов, да, уверена в том, что после БЭМа вы будете видеть все ваши токсины на ваших перчатках. Да. Есть изменения есть в, цвете, да, в цвете, в перчатке, да, цвет поменялся, это значит ваши токсины вышли. Есть такие цвета, это желтый цвет, коричневый, и самый плохой цвет это черный цвет. И все эти токсины говорят, откуда же эти токсины вышли, из какого органа? Завтра у меня будет лекция, поэтому я приглашаю на эту лекцию, и вы можете увидеть, да, как это все происходит. В помощь Бэму также идет а, бальзам энергетический. <говорит> <говорит> uh, хоть uh, маленький да, этот бальзам даст виду, но у него очень большой сильный эффект. Допустим, когда мы кашляем, да, есть признаки насморка, да? с помощью применения, нанесения этого бальзама можно уже помочь себе включая наших детей, если ребенок, допустим, кашляет, сопики бегут или еще что-то, температуре. И как же это использует этот бальзам, да, я вам расскажу завтра. У нас еще есть способ, как же можно снизить температуру. У нас еще есть способ, как же можно снизить температуру. Каким же людям рекомендуется наш биоэнергомассажер и энергетический бальзам? 對, Всемирная оздоровительная организация говорит, что 80% жителей нашего земного шара находится в предболезненном состоянии. 對, и, вот, и вот наш БЭМ и этот массаж... Вот таким людям она и полезна. <can> а, особенно она очень помогает у кого есть проблемы в шейном отделе, да, в поясничном отделе и в коленах в суставах. <ic Jimmy: coughs> Хорошо, это не слайды, это вот наш массажист да, и вот та женщина, которую мы выбрали. <coughs> <coughs> у нас есть много примеров. <связать> так, это? Это вот, перед, да, через 10 минут, воздействия БМ, и можно... Винга, давай А мы Так, наш так, человек уже готов, да? Поднимите, пожалуйста, но все равно вроде, уже намного лучше. Сейчас болит, нет, нет. Улучшение через боль, говорят. Когда вам делали бэм, вы чувствовали себя, как вам было комфортно. Сначала больно. А, Жан, то, хай, okay. Okay. Если вам предложил да, способ, допустим, как массаж, да, простой классический мукситерапию, баночную терапию, Другой. или иголочки, да, чтобы вы выбрали бы, большое. Да, да, да. да, Благодарим да, нашего да. массажиста. Да, да. Я хотела бы у вас спросить, вы профессиональный врач? Вы врач? Нет. Сколько вы обучались БЭМ? Три. Три дня. Да, именно. Насчет трех Спасибо. Она Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Не только помогает переартриту, да, и другим воспалением заболеваниям, но также и маптоидному артриту. Если вы утром, когда просыпаетесь, чувствуете, что у вас пальцы немножко окушают и очень больно сгибают. Бывает у вас такое по утрам. Поэтому нужно что делать, быстрее регулировать, да, с помощью БЭМа, БЭМа поможет. Uh, uh, и к тому же, вот наша вот только что была уваж, уважаемая массажист, да, она это тоже умеет. 我相信, да uh, у нее, я тоже uh, я знаю, что у нее тоже очень много примеров опыта, да, когда она проводила массажи, как у меня, у меня тоже есть опыты, а допустим, возьмем ошишку богача, где седьмой шейный позвонок, да, и как бы выпуклась такая. А Сейчас очень многие, у многих проявляется вот в этом месте до уплотнения, и а есть такие же у нас очень много заболеваний, как варикозное расширение вен, но, при приобретении БЭМа, да, наша корпорация дает большую поддержку. Допустим, такую, у нас будет завтра, послезавтра, да, будет обучение к Я простым способом можно научить некоторым техникам массажа. И к тому же немножко будет знание о традиционной китайской медицине, базовые знания будем обучать базовым знаниям о нашем организме. И для того, чтобы излечиваться, нужно знать, где же корень болезни. Завтра, послезавтра вы можете ответы получить на все ваши вопросы. Это после обучения, а, только что массажист сказала, что она обучалась три дня. Посмотрите, пожалуйста, это вот самая юная да, ученица нашей компании, ей 9 лет. Самая большая ученица нашей студентки с 84 года. И все они могут обучиться массажу. Это это о чем говорит? О том, что обучение очень легкий способ обучения. Мы, допустим, взяли очень такие сложные приемы, да, упростили. И они не только простые, но очень эффективные. И что об этом Это говорит о том, что один аппарат и несколько и метод легкий да, может что держать всю вашу семью в здоровом состоянии. И с помощью нашего биоэнергомассажера многие избежали таких ну, серьезных операций. И таким же способом они могли сделать что большую профилактику очень различных заболеваний. <пробуйтесь> еще раз, Бен, да, это очень хороший способ профилактики всех заболеваний, которые есть на сегодняшний день. Почему же такой эффект? Только потому, что э, этот бэм она пробивает все меридианы, которые у нас бывают в закупоренном состоянии. Движется энергия, которая за собой идет. Кровь, да, за собой тащит кровь, Поэтому идет, что э, блокировки снимаются, циркуляция крови нормализуется. <говорот> Многие благодаря нашему Бему, да, могли из состояния лежачей были, да, они уже могли нормально двигаться. И если вы хотите обучиться этим приемам, мы вас приглашаем. Завтра, послезавтра будет обучение. И также у нас очень много э, людей, которые врачи да, вливаются в нашу команду. Да. С помощью БЭМа также можно что не только да, гармонизировать семью, <coughs> но и э, с помощью БЭМа можно что укрепить э, дружеские отношения как бы, э, со своими друзьями. Я надеюсь, что я вас завтра, послезавтра еще раз вижу. Я поделюсь своими знаниями. А? Спасибо. Спасибо большое.